это вообще путевка в новый мир, потому что много у нас оказывается там заложено, приложено этими фундаментами, что мы себе вместо нормальных окон на двери делаем маленькие узкие больницы и сидим там прекрасными царевнами, ждем, чудо! Девочки, приезжайте, потому что со временем девочка с персиком превращается в бабушку с урюхом.